Как защитить себя от инфекции и от наружного отита во время купания. К сожалению, в некоторых водоемах, в некоторых морях и даже океанах, во многих речках грязная вода. И при попадании грязной воды в наши уши может развиться воспалительный процесс. Кожа может набухнуть, может быть боль, отек, выделение из, из уха. И может все это дело сопровождаться зудом. И это очень малоприятная ситуация, и если люди с ней сталкиваются, то они вряд ли уже хотят повторения данной истории, чтобы не портить себе отпуск, потому что купаемся мы, как правило, на отдыхе. А если вы с этим еще не сталкивались, то я уверен, что вряд ли вам хочется с этим столкнуться. Поэтому сегодня я вам расскажу о правилах, которые нужно соблюдать для того, чтобы обезопасить себя и для того, чтобы предупредить развитие наружного воспаления наружного слухового прохода. И предотвратить попадание инфекции в ваши уши воспаление в ушах при попадании воды она развивается по двум основным причинам во-первых может повреждаться целостность кожи наружного слухового прохода то есть нарушается барьер нарушается граница в которую попадает инфекция и запускает воспалительный процесс а второй механизм по которому развивается воспалением наружном слуховом проходе в ухе это чрезмерная реакция иммунитета на ту флору которая туда попадает то есть например Иммунитет это наш пограничник, он следит за тем, что происходит на коже, он видит, что микробы нормальные, он на это не реагирует, но когда он вдруг видит микроб какой-то вредный, то вместо того, чтобы подойти к нему аккуратненько, как разведчик сзади и аккуратно ножичком ликвидировать противника, он берет, подгоняет цистерну с бензином и взрывает ее и вокруг все сжигается то есть запускается такой массивный воспалительный процесс происходит это в связи с тем что иммунитет он как ежик он э, чрезмерно активирован как правило какими-то проблемами происходящими например в желудочно-кишечном тракте и что происходит когда мы приезжаем на отдых мы начинаем туда закидывать все что э, вокруг нас продается то есть кушать остро соленое шашлык употреблять алкоголь и так далее и такое прочее я надеюсь что вы не, не относитесь, скажем так, к людям, которые вот так себя ведут и стараетесь вести здоровый образ жизни, но тем не менее, наверное, ничего такого криминального нет, если человек действительно выехал на отдых и он хочет попробовать одно, другое, третье, особенно если это где-то происходит за границей, и хочется попробовать какую-то дополнительную кухню, с которой ты никогда не сталкивался. Но вот, к сожалению, побочным действием вот этой всей ситуации может быть возникновение наружных слуховых проходов, потому что... Мы заводим иммунитет вот этими вот чрезмерными гастрономическими изысками, потому что белковые молекулы попадают незнакомые, крупные. Если мы кушаем много, то это не успевает перерабатываться в нашем желудочно-кишечном тракте. Крупные молекулы попадают в кровь, и иммунитет он заводится, он становится как ежик. Поэтому при попадании какой-то патогенной флоры на нашу кожу, он чрезмерно на это реагирует. Давайте начнем с первого принципа, то есть, первой причины, которая вызывает воспаление в слуховых проходах, это с повреждения. Повреждения, как правило, возникает, когда мы вытираем уши после купания. Поэтому, если на улице тепло, если на улице жарко, то можно этого совсем не делать. То есть, пусть они лучше, естественным образом, высохнут ваши уши. Но если вы вдруг решили их действительно посушить, то если это вы делаете ватной палочкой, то делайте это крайне аккуратненько, крайне нежно, как будто вы... Вводите по самой тончайшей, нижайшей, тончайшей пленочке, которую ни в коем случае нельзя повредить. То есть очень аккуратными нежными движениями. Или если вы это делаете салфетками или полотенцем, то крайне аккуратно и не повреждая кожу. Потому что если вы это делаете агрессивно, кожа повреждается и туда попадает инфекция. Если вы уже когда-то сталкивались с наружными атитами, они у вас, как правило, во время купания начинают вас беспокоить, каждый сезон, и с сезона в сезон это повторяется, то я рекомендую в таких случаях вообще уши не мочить, то есть барьер закрывать ваши уши от попадания туда любой инфекции. Это или использование силиконовых беруш, или берете ватку круглой формы, выдавливаете на нее крем для рук, для лица, от загара, без разницы, чтобы она жирненькая была, и ставите туда ватки в наружные слуховые проходы, чтобы водичка туда совсем не попадала. Следующий принцип и следующее правило, это уже как раз касается того, что чрезмерно иммунитет реагирует на, ту, на те микробы, которые попадают на нашу кожу. И вот для того, чтобы предотвратить эти реакции, тут два принципа нужно соблюдать. Это, во-первых, правильно питаться, хотя бы если вы не можете уменьшить объем питания, то старайтесь это делать натощак, питаться натощак. А второе, что мы можем в этом направлении предпринять, это хотя бы заблокировать, попробовать гистаминовые процессы. Там много различных иммунных механизмов участвуют в этой реакции, но один из них это гистаминовый. Поэтому мы можем хотя бы немножко заблокировать выброс гистамина. Для этого мы можем профилактически попить э, любые антигистаминные препараты на ночь э, по таблеточке. Желательно, конечно, те, которые не дают сонливости, потому что если вы будете вялыми и сонливым ходить на отдыхе, я думаю, что это, наверное, будет не самый крутой вариант. Обязательно читайте инструкцию препаратов, обязательно читайте противопоказания вот в идеале конечно это вообще чтобы специалист вам естественно назначал. но тем не менее и сами я думаю что в принципе профилактически вы можете попринимать пока вы находитесь на отдыхе если у вас есть предрасположенность каких-то кожных проблемам антигистаминные препараты основные механизмы я вам рассказал основные правила рассказал то есть если уже когда то были наружные атиты, не мочим уши Стараемся, если вы все-таки уши мочите, то старайтесь сушить очень аккуратненько. Третье, если у вас есть предрасположенность к кожным проблемам, то, соответственно, кушайте натощак и можно на ночь принимать антигистаминные препараты, пока вы находитесь на отдыхе, пока вы занимаетесь купанием. Еще хотел бы добавить, например, такую ситуацию, что вдруг вы оказались в какой-то грязной воде, то есть искупались, и вот что-то вам в конце насторожило, не понравилось, может быть, какой-то запах, еще что-то, кто-то рядом купался, какой-то непонятный э, человек, да, или еще что-то, какие-то вот такие ситуации, когда вот вы совсем напряглись по поводу той воды, которая в вас попадала. В таких случаях вы просто можете после купания закапать, какой-нибудь антисептик, например, мирамистин, хлоргексидин. Если вы взяли с собой ушные капли, то можно закапать тот же самый, например, атипакс. Но лучше всего просто обычные антигист... антисептические препараты, типа мирамистин или хлоргексидина. по одной-две капельки закапали в ушко после купания. И это дополнительно защитит вас от той инфекции, которая попадает в ваши ушки. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Желаю вам здоровья, приятного отдыха, комфортного и спокойного купания. Увидимся. Пока.